Меня зовут Елена Алексеева, кто меня видит первый раз. Да? Я помогаю девушкам сделать жизнь счастливой, да? получить женское счастье, создать семью, починить, если отношения уже есть и что-то не складывается. Иногда это идет к разводу. Такие ситуации очень часто приходят ко мне клиенты. Да? Я помогаю все это починить. Также починить, если не получается найти жениха. Да? То есть даже в самых сложных ситуациях, мне очень нравятся сложные ситуации, я в них получаю потрясающий опыт и много опыта создания семей э, в самых разных возрастах. Так, отлично, звук есть. так так так а тебе? Все. все я с вами мои дорогие все сделала все кнопки нажала все ссылочки отправила куда нужно так отлично хорошо Посмотрим, да, что у нас из этого всего получится. Да? Я извиняюсь за опоздание, но я кого могла в рассылочках, я сообщила, что опоздаю. Поэтому еще раз прошу вас прощения, что я не начала в 19 московского, а немножко позже. Хорошо, значит, сегодня мы поговорим об этой важной-важной задаче. Значит, перед родом у нас у всех есть долг. Да? У всех есть долг. Были времена, когда... Так, еще одну кнопочку нажму, да? Угу. Так. Были времена, когда люди все об этом знали. Здравствуйте, здравствуйте, Татьяна, здравствуйте, вижу вас. Были времена, когда люди об этом знали. Если э, читать ведические писания, то мы сейчас все знаем, что у нас началась Кали-Юга 5000 лет назад. Это в переводе на русский «железный век». И здесь э, происходит все с ног на голову, все наоборот. Мудрость считается э, ненужной, да? э, э, глупость считается ценностью. Да? И люди э, уже живут из поколения в поколение, не имея этой мудрости. Если раньше это передавалось э, с мать своей дочери, отец сыну передавал какую-то мудрость. Э, даже в древности считалось, что если рано дети остались без родителей, они считали себя несчастными только за того, что кто же им теперь передаст эту мудрость. То в наши времена, даже имея родителей, мы остаемся без этой мудрости и не переживаем, не понимаем, да, что такое мудрость и вообще зачем она, зачем ее едят. Поэтому сейчас, вот, слава Богу, что есть интернет, в котором можно на любимом диване с вкусной чашкой чая получить информацию. Да? И вот как раз один из самых сильных инструментов это работа с родом, и это аскизы и яги по работе с родом. Сегодня мы тоже разговаривали с девушкой, и я ей приводила пример, у нас с ней была сессия рабочая, но я ей приводила такой пример, что у меня в роду по линии мамы очень много проблем. Даже вот начиная с моих тетей и дядей. У одного дедушкиного брата родилось трое дочерей. Одна дочь с рождения была в психушке, в психической больнице. Так ее и не выпустили. Она старше меня, она мне тетей какой-то является. Две другие девочки, двойняшки. Они младше меня, хотя являются мне, мне тетями. Они... С отклонениями такими, что их родители уже не планировали выдавать замуж. То есть они как в каком-то отстающем возрасте застряли и все. В другой семье. Девушка одна, и там еле-еле ее к шока годам выдали замуж, и родители очень старались для этого, они ее отправляли без конца в какие-то поездки, в какие-то турпутевки, какие в, в, в разные города, на моря, везде-везде, думали, что где-то она познакомится, понравится, и в конце концов ее выдали замуж, у них родились внуки, это тоже моя тетя. Тоже было очень сложно с ее характером, с какими-то вот проявлениями, в которых мужчинам было некомфортно рядом с ней. Но ну, все-таки нашелся единственный такой, если долго мучиться, что-нибудь получится. Ну, посмотрим, что дальше будет с их следующими поколениями, да? Но вот как бы есть какие-то проблемы. Потом родной брат моей мамы, у него там тоже сразу начались какие-то проблемы. У моей двоюродной сестры она была еще только поженились, беременная, и э, муж подрался там где-то на стоянке с какими-то парнями, оказались адвокаты, и он сел, сел надолго. Подали родители квартиру, чтобы его выкупить, не смогли выкупить, э, то есть деньги истратили, э, парень так и остался там надолго. То есть когда он вышел, у моей сестры уже были другие отношения, она уже там встретилась с каким-то... Женатым человеком было тоже не сильно комфортно родителям. Да, то есть такие кармические моменты, которые проходят. Следующее поколение, да, что дальше, может еще хуже сложиться. Да, то есть либо там не рождаются дети, либо дети начинают какие-то проблематичные быть, со здоровьем проблемы, с невезением в жизни начинают проблемы. И вот мы разговаривали с девушкой, и она говорит, слушай, у меня точно так же, как у твоей двоюродной сестры. Я только говорит, вышла замуж, и он тоже подрался где-то и сел. Я говорю, это все кармическое. То есть это нельзя сказать, что парень виноват. Да? Это все карма разворачивается таким образом. То есть моя сестра получила вот по карме, ей прилетела такая ситуация. Мне, допустим, не прилетела, но тоже могла прилететь, потому что это были 90-е годы. И там вообще легко было попасть в такую ситуацию мужчинам. Наверное, если только дома сидели, было сложнее попасть в такую ситуацию. А если куда-то выходили, то все это было не отработано, все это было серьезные проблемы. Да? У кого-то в роду тоже одна дев... не одна, даже несколько девушек мне рассказывали, что там просто за последний год там целая куча странных смертей в роду. Да, кто-то замерз, когда там мог там зайти в магазин, там сесть в машину, там вернуться домой, да, на улице замерз человек, да, кто-то из рода зимой. То есть это кто-то должен был помочь замерзнуть. То есть это просто так не должно было произойти. Кто-то там только женился брат, и тоже у него там беременная жена, ждут ребенка, и у, у него инфаркт сердца, и он погибает там в 20 с чем-то лет. Да, то есть это странная тоже смерть такая. Но это все тоже прилетает по карме. То есть в зависимости от того, что было сделано в предыдущих воплощениях в наших жизнях и нашим родом, да, то есть нашими родичами насколько была мудрость передана, насколько ее использовали, насколько понимали, что благоприятные поступки и неблагоприятные поступки, как они отличаются, какие поступки к какому результату приводят. Да? То есть, в принципе, любой наш поступок, любой наш поступок включает цепь событий. Но я привожу такой простой пример, что мы наступили в лужу ногой, эта нога промокла, дальше может быть простуда, температура, больничные не пошли на работу. Да? То есть такая цепь событий понятная нам. Да? В жизни обычно такие многоходовки у Бога нам непонятные. Да? То есть мы иногда не можем их связать. Мы не можем понять, что в семье там кто-то был из мужчин ходил налево, да, изменял своей жене там, и неуважительно относился сразу к двум женщинам, да, к своей жене, которой обманывал, и к другой женщине, к которой он ходил, на которой он никогда не женился. Да, то есть двойное такое, два в одном, неуважительное отношение к женщине. У него рождаются у этого человека дочки, и дочь, у дочек не складывается судьба, они не могут выйти замуж. Да, то есть вот это называется породовой прилетела. прилетело». По, ну, большая вероятность, что дочки… В прошлом воплощении тоже такую карму заработали, потому что приходит в тот род, где карма похожая. Да? Но бывают исключения. Бывает, что человек не заработал в прошлом воплощении, но в этом воплощении он выбрал эту семью по собственному желанию или согласился прожить вот такой опыт. Какой опыт? Например, как мы стоим в кино, там на фильме ужастиков. Да? Ну, я не хожу на ужастики, но я знаю людей, которые стоят в очередях, уже ужастик показывают, в кино пошли. да? или там кто-то на любовную какую-то э, любовный фильм, или кто-то в театр идет. Да? То есть мы идем получить какие-то эмоции, прожить какой-то опыт, посмотрев этот фильм или вот эту постановку в театре. Точно так же перед тем, как родиться, мы подписываем контракт на согласие, что мы хотим родиться вот в этой семье, вот в этом роду, и получить именно этот опыт бесценный, да? то есть в каждом роду бесценный опыт мы, конечно, этого не помним, можно отрицать это, как бы это дело каждого однозначно, но тем не менее ничего не происходит без нашего согласия, и поэтому любой наш поступок нужно понимать ответственность за наши поступки. Есть причина и следствие, да? тоже очень часто люди слышат такие слова причина и следствие, да? что такое причина? То есть получилась какая-то ситуация неприятная, да, которая нам не нравится. У этой неприятной ситуации обязательно есть причина, причина какой-то наш поступок в прошлом, либо в роду, да, либо в нашем прошлом воплощении. То есть карма тоже делится на три части, можно сказать. Да. Карма, которая сразу проявляется там, раз и проявилась сегодня же, да, что-то мы сделали. Да. Есть карма, которая проявится через несколько лет, то есть нам прилетит по карме через несколько лет. И есть Карма, которая проявится только в следующем воплощении. То есть в этом воплощении мы делали какие-то поступки, хорошие или плохие, да? неважно, за хорошие прилетает хорошее, за плохие – плохое, но тем не менее делится примерно на три части. Да? Карма. карма – Карма это результат наших поступков, результат, последствие, да? следствие, которое мы получаем, желая того или не желая, веря того или не веря, это законы природы, мы от этого никуда не можем деться нам всегда придется получать результаты наших поступков. Поэтому прежде чем сделать поступок, желательно осознать, насколько поступок это благоприятный, насколько следствие нам потом понравится после этого поступка. И это а, очень важно осознавать. И вот а, часто мы приходим в жизнь, и у нас там такой наследство, да, наследство из рода, из наших прошлых воплощений, мягко говоря, накосячили, да? ну вот религии другие слова подбирают, Но ну, мне кажется, лучше говорить такими более мягкими словами, потому что, ну, косячим все, то есть единицы, которые прожили жизни, стали святыми, и они, возможно, что больше уже не воплощаются, потому как они там осознали вот это вот, причины и следствия, стали делать более позитивные, благоприятные поступки, и э, им уже нет надобности, они вводят из колеса э, самскары, из колеса, из колеса вот этих жизнь за жизнью, жизнь за жизнью, да, который нам дает опыт, только потому что они все осознали. Им уже неинтересно, они уже после вот этих осознаний спокойно могут понять, что наступлю в лужу, будет мокрая нога, потом простуда, температура. Да? То есть они, им уже неинтересно это. То есть э, умный найдет выход из любой ситуации, а мудрый в нее не попадет. Вот. Мудрость, она дает возможность уже не воплощаться в следующие в следующие разы. А те, кто еще не дополучал опыта, так и будут заново-заново-заново воплощаться. Не всегда могут воплотиться человеком, да? то есть зависит от того, какие поступки человек совершал. Если очень много неблагостных поступков человек совершает, то он может воплотиться животным, птичкой, рыбкой, камнем, мухой, в конце концов. Да? То есть это все проявление нашего духа, нашей души, и духа, и души, которые э, проживают свой опыт. Да, там, бабочка, у нее короткая-короткая жизнь, да? то есть это тоже определенный опыт. Когда ты ничего не понимаешь, вот ты родился в этом мире, тебя могут хлоп и тут же убить, да? или ты там проживешь свои длинные семь дней какие-то. Да? То это тоже интересный опыт. И э, каждому дается опыт, тот, который мы заслуживаем, да, то есть который мы по своим предыдущим поступкам заслуживаем. То есть, чтобы родиться, воплотиться человеком, это нужно уже достаточно высокий уровень э, развития. Но, тем не менее, не факт, что все люди в прошлом воплощении были людьми. Возможно, что они были как раз вот животными или птичками, рыбками, там, да, бабочками и так далее. Здесь вот в этом воплощении человека, они просто не знают, как себя вести. Здесь вот мы сталкиваемся с, так, с такими моментами, когда мужчин нет смысла выбирать. То есть мы выбираем мужчину, да, вот, думаем, что вот он со мной станет лучше, он со мной справится. Он никогда не справится, он может жить, молодая душа, и он живет первую человеческую жизнь. Он, для него это уже достижение научиться ходить на унитаз в туалет. Да, то есть э, есть такие, э, исклю... Не, слава богу, их немного, но есть такие вот ситуации, когда э, молодые души. И есть души, старые души, когда смотришь на там, фотографию ребенка-младенца и по глазам понимаешь, что он вот все-все про нас знает, он нас сканирует и знает больше, чем мы можем о себе знать. Это удивительные моменты, и наверняка вы все на это обращали внимание. Да? То есть, иногда вот моя дочь, допустим, прожила гораздо больше жизни, чем я, и я у нее реально учусь. То есть она просто мудрая уже пришла в эту жизнь. Это удивительно, и, и ей может быть уже не так интересна жизнь, потому что она при минимальном каком-то опыте в этой жизни, она знает, что будет. Да, то есть она знает, что если причина такая, следствие будет такое. Очень интересно наблюдать за такими людьми. Остальным нужно получить этот опыт. Ну, я не скажу, что моя душа э, молодая, я тоже прожила очень много лет, но моя дочь примерно на 30% больше прожила жизни, чем я. Поэтому такие ситуации. И вот э, есть такие, э, моя мама любила говорить: яйца-курицу не учат. Ну вот мне больше нравится, яйцо курицу дисциплинируют, то есть иногда реально дети приходят для того, чтобы научить своих родителей, то есть чему-то они научатся и у родителей каким-то начинающим вещам, да, ходить научатся за руку за, за ради, держа родителя, да, там кушать ложкой в рот попадать, какие-то э, моменты э, научатся, конечно, и у родителей, но большинство Большинство детей на сегодняшний день приходят для того, чтобы научить своих родителей чему-то. И вот здесь это очень немаловажно. И для чего же все-таки нам нужна работа с родом? Ну вот из моего опыта, я люблю рассказывать свой опыт, потому что я уже 6 лет работаю такими марафонами. Сама когда-то участвовала за очень дорого, и потом мне в жизни встретился... Венугапал, которого я приглашаю всегда провести Ягию на мой марафон. Мы проводим, девушки дают очень хорошие отзывы. У всех меняется жизнь к лучшему, у всех начинаются просто какие-то вот, э, приятные совпадения. Да? Для большинства это на каком-то этапе это реально приятные совпадения. Вот я, например, просто уже у меня приятные совпадения бывают каждый день. И, и поэтому я уже не могу их совпадениями считать, да, то есть слишком много совпадений, чтобы считать их совпадениями. Но на начальном этапе э, Олеся, здравствуй, вижу, вижу тебя, дорогая моя, вижу. И Лисан, вижу, что зашла, да, э, в вебинарную комнату, да, и в Инстаграме Олеся. Хорошо, умнички, что пришли. И вот, э, вот это вот все вместе, э, вот эти вот 6 лет, я. Себе я себя прокачивала, конечно, и через практики тоже, да? но я знаю, что э, вот эти вот э, яги дают колоссальные результаты, просто колоссальные результаты. Я расскажу такой пример из своей жизни, да, который э, ну, легче всего, наверное, рассказывать из моей жизни. У моей дочери идет сейчас э, нехороший не период. Период Раху. У меня идет период кету. Да? То есть, ну, так как я читаю мантры, мой период Кету проходит. И еще сада сати у меня идет. Да? Те, кто знает астрологию, это возврат, получение подарков, да, или результатов моих поступков 7,5 лет. Период называется сада сати Плюс период кету, он дает ограничения, аскезы, если человек не хочет осознанно идти в аскезы, в ограничения, в изучение мудрости и так далее, то его насильно заводят. Это может быть на каком-то этапе больница, чтобы вот ничего не делал, лежал и думал, а зачем я сюда попал, да? либо это может быть даже тюрьма. Да, то есть ну, в зависимости от того, на каком уровне человек. То есть если человек в невежестве в полном, то большая вероятность, что в такой период могут тюрьму дать. Да? Раху, например, наоборот дает весь поездки, перелеты, прям тянет летать, но он бывает, что с другими там под периодами дает неприятные возможности. То есть могут проблемы быть самолетами. Да? Бывает, что одного человека достаточно в самолете с нехорошим периодом и может самолет не сесть. Да? То есть ну, карма в нас влияет, хотим мы этого, не хотим, верим или не верим. И вот я просила дочь не ездить в Россию, она собиралась в августе полететь в Россию. Я просила ее не ездить, потому что у нее плохой период, я буду очень переживать за нее. Она ни в какую не соглашалась, она у меня атеистка, говорит, нет, мама, я все равно, все это фигня, что ты мне говоришь, я не поеду. И у меня не оставалось никакого выхода, как только заказать для нее целый месяц ягий. С ее именем читали там групповые ягии, были не индивидуальные, конечно, индивидуальные намного дороже, но групповые есть такие возможности. Каждый день ягия была для нее, проводилась целый месяц, целый месяц июль. И еще я читала параллельно мантры, как вот для себя читаю ежедневно, еще также читала для нее два часа, то есть для меня два часа и для нее два часа. Да? Ну, для любой матери ребенок это дорог, и поэтому я вкладывалась по полной программе. И результат тем, что ей полегчало, то есть у нее было реально состояние, что она устала, она больше не может. Но ну, маленький ребенок, 4 года, понятно, что женщины устают, но еще здесь влиял, конечно, период неплохой, И в августе она все-таки поменяла свое решение, не полетела в Россию, они съездили с мужем недалеко здесь, в Португалию, мы живем в Испании, они в Португалию съездили на недельку, потусовались, поотдыхали. И она говорит, после отдыха мне полегчало. Ну, я понимаю, что полегчало не столько после недели отдыха, сколько после месяца этих ядей. Да? То есть здесь тоже можно прорабатывать через вот эти инструменты. Они очень-очень крутые, эти инструменты. И если мы можем практиками отработать 40% нашей негативной кармы через практики, через осознание, мы можем проработать 40%, может быть, даже 50%, но ну, где-то так. Остальную часть мы можем проработать только через яги через аскезы да, более серьезные, да, то есть это посещение святых мест, эм, благотворительность, да, еще кое-какие, ну и яги туда тоже входят обязательно, то есть яги дают очень крутой результат э, для всего рода, причем э, сначала начинается появление на близких, вот э, такой тоже пример приведу, да, я все время заказываю э, яги на меня, да. но вот Последний год в прошлом году я уже заказывала на внука, да, то есть я попросила у родителей мужа моей дочери рассказать имена рода. И я их вношу как бы от имени моего внука, то есть мой род, род моей дочери по отцу и род моего внука по отцу. То есть все эти имена я вношу в проведение марафона и яги в том числе. И э, вот этот месяц, который я заказала яги для дочери, он дал рикошет на меня. То есть заказываешь на дочь, а проявляется быстрее на мне, на ближайших родственников, на внуки на моем проявляется. Про ну, четырехлетний ребенок еще не расскажешь, какие у него там э, ситуации. Но я могу сказать, вот для меня очень очевидно, что... Я в детстве просто не хотела идти ни в школу, ни в садик. У меня не получалось дружить с девочками, там, с мальчиками. Мне все время почему-то приходилось бороться за себя. И Я каждый день плакала. и Я маленькая вообще в яслях болела, без конца просто болела. Просто без конца у меня поднималась температура. То есть такой детский внутренний протест против всего этого. И мой внук идет с удовольствием в садик. И вот сейчас у него школа началась, здесь в Испании школа начинается с трех лет. Ну, то есть она, видимо, как садик, то есть играют, рисуют, там буквы вряд ли им еще рассказывают, но все равно там идет впитывание языка без испанского, без акцента, да, там какая-то польза все равно идет от этого. И вот ребенок идет с удовольствием в школу, в садик, везде-везде идет с удовольствием. То есть это говорит о том, что я очень хорошо проработала карму, не болеет практически, да. То есть дочка у меня тоже со всякими заболеваниями, я болезненная была. Да? То есть сейчас нету заболеваний почти вообще. Да? То есть вот я только к зубному хожу из врачей. Больше никаким врачам вообще не хожу. Так что интересно это все. Дается очень много по карме, очень много пользы дается. То же самое с моим мужем. Да? То есть у нас вот, мы с ним почти 5 лет. И за это время только в первый год у него была какая-то простуда, и он боялся, что я тоже заражусь. Я не заразилась, и с тех пор нету никаких простуд даже. Да? То есть коронавирусом мы не болели. Ну, если будет какая-то ситуация, я обязательно вам расскажу. Но не могу сказать, что это дам руку в огонь, что все, не будет. Конечно, может быть. Конечно. Потому что это... Ну, в принципе, я понимаю, что такое вирусы, да, что, что, как это может быть, но тем не менее до конца не могу все точно рассказать. Да, ну, то есть на, на сегодняшний день э, я очень довольна, что все мои близкие живы и здоровы, даже друзья, которые болели, и атеисты, они рассказывают, что выбрались с того света, то есть э, вылечились, даже один у меня есть семейная пара, 65 женщине, и 85 мужчине. И они выбрались после коронавируса, потому что я всегда молюсь и говорю, «Боже, пусть тех, кого я люблю, живут долго». То есть прошу обязательно за всех, кто, кого я люблю, кого я знаю, да, чтобы жизнь у них была долгая. Это тоже играет очень мощную роль. Так что, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, да, девушки, я вижу, что вы смотрите. Пишите мне вопросы, если у вас есть, потому что я сегодня эфир планировала короткий, еще немножко опоздала и как бы э, готова ответить на ваши вопросы. То есть э, ну в посте я в принципе описала очень подробно, да, и те, кто читает мои странички уже какое-то время, уже знают, что я веду 6 лет такие марафоны ВКонтакте. В Инстаграме первый раз показываю его, да? Ну, может быть, я его и публиковала какие-то посты, но у меня тогда не было сторис, не было движения в Инстаграме, не было заявок с Инстаграма. Да? Сейчас мне уже написали сегодня несколько человек из Инстаграма, что хотят участвовать в марафоне. В марафоне всего я возьму 20 человек, то есть больше не смогу просто потянуть, потому что у вас будет очень много вопросов. Все, кто идет первый раз, я говорю, задавайте все вопросы, глупый вопрос только тот, который не задан, поэтому обязательно задавайте все вопросы, какие вам нужны. Я тоже когда-то первый раз шла на такую ягию, на такой марафон, я ничего не понимала, как что делать, мне казалось, что это все какое-то странное, все какое-то неправильное, мой мозг не хотел с этим соглашаться, у меня было куча вопросов. И я благодарна людям, которые мне смогли ответить на эти вопросы, потому что дальше моя жизнь очень сильно менялась. И благодаря этим марафонам осенним, он раз в году у меня проводится, да, только раз в году в сентябре, есть такой, э, такие две недели волшебные, они в ведической культуре называются Петру Пакш. Но я не пишу эти слова в постах, потому что ВКонтакте, не знаю, как в Инстаграме, ВКонтакте не любят всякие непонятные им слова. Им кажется, это черная магия. Это никакая черная магия, это божественные энергии, божественные законы природы, и просто мы их выполняем. Да? Просто мы отдаем необходимый долг своему роду, потому что благодаря нашему роду мы имеем эту жизнь, у нас есть это физическое тело, и мы должны быть благодарны за это. И когда мы прорабатываем, кстати, род, родителей, да, отношения с родителями меняются. И после этого, какие бы у вас жесткие не были отношения с родителями, у вас просто начинается вот незамутненная любовь к родителям и благодарность за то, что они дали жизнь. Все остальное мы заработаем и сами всему научимся. За то, за то что родители нам дали жизнь, мы им должны быть благодарны. И когда мы становимся благодарными, открывается очень мощный ресурс, очень мощный потенциал, который помогает ну, материализовать, наверное, все наши желания. Все. Просто буквально все. Кто-то хочет семью, кто-то хочет мужчину хорошего, да? кто-то хочет помириться с мужем, да? кто-то хочет здоровье, кто-то хочет финансовый уровень новый. Да? Это тоже все нормально. Да? То есть, когда женщина, у женщины есть какие-то желания, она жива. Да? Если женщина ничего не хочет, то физическое тело живо, а женщина внутри нет или спит или заблокировалась или еще что-то да? это нормально когда женщина хочет э, исполнения своих желаний ну э, вот у меня за 6 лет в таких марафонах и э, ягьях я участвую проработки плюс да? плюс проработки которые коучинговые проработки которые я даю в наставничестве кто уже смотрит за моей страничкой знает что такое наставничество да если не знаете можно Uh, в инстаграме посмотреть шапки профиля по ссылочке, там все, есть информация об этом более подробная. И вот пока я все это прорабатываю через эти практики, которые не нарушают никаких высших законов, наоборот, только дают пользу, пользу, пользу. Uh, за это время очень сильно изменилась моя жизнь в лучшую сторону, даже так, что я не ожидала. То есть реально я даже не представляла, что моя жизнь может быть такой классной. Так что вот так, так, дорогие мои, жду вопросы. Я вижу, что еще Наталья у нас в вебинарную комнату зашла. Да? Если есть какие-то вопросы, да? кто еще не, не записался, да? как записаться, напишите мне в Директ или в личные сообщения ВКонтакте и в WhatsApp, да, Тоже можно кто-то в WhatsApp может написать. Можно тоже. Да? Я вам дам всю информацию. Сам марафон будет проходить... ВКонтакте. Я вот сейчас еще думаю через одну площадку пройти, потому что э, те, кто мне пишет с Инстаграма, не у всех есть ВКонтакте. Да? Я думаю, что, может быть, я еще одну площадку, но все равно тогда будет площадка и ВК, ВК группа закрытая, да. То есть вот два варианта участия да, будет. Я думаю, что. На выбор ваш будет, да, те, кто идет из Инстаграма, э, на ваш выбор. То есть у вас, возможно, что в группе будет два человека, вы будете видеть, да, но остальные просто будут в ВК. Вы можете туда пойти, где в ВК. Но чаще всего Ягия будет когда? Ага, 21 сентября она начинается. То есть э, обычно я ее по традиции веду ВКонтакте в закрытой группе. Но так как я в этом году в Инстаграме вижу активность, да, то есть я опубликовала посты и раньше в Инстаграме, но активность как-то у меня была слабенькая. Да? Но сейчас я вижу заявки из Инстаграма, поэтому я со всеми в личку буду договариваться, Если у вас ВКонтакте, удобно ли вам ВКонтакте, те, кто из Инстаграма. Да? Если нет, то будет площадка типа там, класс Google документов или Google класс, да? то есть на, на Google диске или на Google. Ну, там есть у них сейчас новая, совсем новая фишка. Я еще ее не разбирала, как там с ней. Но я думаю, что 21 числа успею с ней разобраться. Я сделаю еще площадку там. Мне очень важно, чтобы материалы у вас оставались. Вы можете их использовать весь год. То есть в следующем году мы снова соберемся. Самое ценное из всего, что мы будем делать, это ягия, которая будет проходить 22 числа. 22 числа. В принципе, в постах написано, во сколько, да, то есть, у меня договоренность с Венугопалом. Проводить мы ее будем, трансляция через Zoom на YouTube. То есть, если вы в Инстаграме, то я вам пришлю просто ссылку на Zoom или на YouTube, где вам удобно. Вы можете участвовать. Вы можете участвовать в Zoom внутри и в чате писать вопросы. То есть, я думаю, что это будет ну, правильно. Точно так же ВКонтакте можно смотреть прямой эфир и под постом писать комментарии или ваши вопросы. То есть я иногда задаю какие-то вопросы, там, расскажите Винога Палдас, пожалуйста, про, про ад. Да? Мне очень нравится это все слушать, потому что это отличается очень сильно от того, что нам рассказывают в религиях. Да? То есть как на самом деле, только ягию можно наверное можно я не думала об этом ну да скорее всего можно только я -то. пишите мне тогда в личные сообщения и я вам скажу ну, в принципе те инструменты которые я даю их можно будет использовать весь год и поэтому они как бы не лишние Они как бы не лишние кто-то может делать в течение года самостоятельно, да, то есть сам себя организовал, говорит, так, все, буду по субботам делать вот эту практику, да, там по субботам есть практики, весь год ее можно делать, но лучше всего, конечно, она работает вот в эти две недели, когда вот идет вот эта Петру лучше всего, но в течение года тоже можно делать. Потом там есть мандры, есть христианские молитвы, да, то есть я тоже все поместила в группе, есть все, да? то есть я просто эти материалы перенесу на Google Class и посмотрим, что можно будет, ну или закрытую группу, закрытый профиль в Инстаграме, причем, есть тоже вариант сделать, да, то есть тоже что то, что туда загрузить, но мне, девушки, знаете, не нравится, когда... А, Наталья, все, все, все, ага. Поняла. Да, можно только ягию. Можно только ягию. Я просто вот уже много лет делаю эти практики. И вот честно могу сказать, что вот в этом году, скорее всего, я сами практики не успею сделать. Да? Но ягию я обязательно участвую. То есть ягия – это самый сильный инструмент. И он получается, что мы просто пишем в посте фамилии, имена, не фамилии, имена своей семьи, да, своего рода. Своих близких можно писать, своих друзей ушедших можно писать, э, врагов даже можно писать, э, даже это было очень благоприятно, но не все это считают нужным. Да? И я, допустим, когда заказывала целый месяц яги для дочери, я даже, у меня был доступ смотреть тоже на Инстаграме их в прямом эфире или в записи, но у меня так не дошли руки до этого. Но я знаю, что там люди это все сделали, и результаты я уже вижу. То есть, да, от Ягии можно да, так сделать, особенно если вы уже участвовали. Вот Наталья уже участвовала в прошлом году, по-моему, да, в яги в этом марафоне. Можно. Но те, кто начинающие, лучше делать все-таки все упражнения. Потому что они очень-очень помогают сдвинуть с мертвой точки ситуации. У кого-то с деньгами не ладится, у кого-то с отношениями не ладится, кто-то с детьми не может подружиться. Какие-то разногласия идут, какие-то непонятные на ровном месте непонимания, да, там какие-то Бывает, что вот этот э, возраст переходный затягивается у детей, и они э, только критикуют своих родителей. Да? Ну, в принципе, дети все эгоисты, я сама такая, поэтому я тоже говорила, вот очень долго не могла принять свою маму, да, пока вот уже практики не сделала, пока, пока вот уже с этими э, ягиями не стала работать, да? Только сейчас у меня идет осознание, что мне только благодарить, благодарить и благодарить мою маму, потому что она в моей жизни сыграла... Э, большую роль чем э, э, в жизни моего брата которого мне казалось она его любит и готова целовать вот, э, до последнего да, до последнего своего вздоха да, то есть, но оказалось в результате что мне она дала больше но только это был ресурс минус и его нужно было трансформировать в ресурс плюс при помощи практик и сейчас я это осознаю, и этот ресурс проявляется в моей жизни и он дает вообще бесконечные возможности Благодаря тому, что вот с мамой у меня такие возможности, такие вот э, не складывались отношения всю жизнь. Да? Э, те, кто давно меня смотрит, знают, что с мамой я не дружу с рождения, потому что маме сказали, у вас родилась девочка. Она сказала, может быть, я хочу мальчика. Э, девочка мне не нужна. Да? То есть она, по большому счету, ведическим законом, если считать, то отказалась от своего ребенка в роддоме. Ну, дальше она взяла, конечно, меня воспитывала. но было очень похоже на как мачеха и дочка, отношения наши. И я долго этого не могла понять, как и что. Поэтому, когда я это все проработала, я осознала, что я только благодарить и благодарить. И раньше слово «мама» я могла произносить только со слезами. У меня была куча обид, куча непринятия. Просто сейчас все поменялось. И, конечно же, за счет этого меняется моя жизнь, потому что блок, который дает вот эти обиды, непринятия, он закрывает поток из рода, ресурса, да? ресурсный поток из рода закрывает. Поэтому здесь очень важно, чтобы все вот эти вот моменты были у нас тоже проработаны. Ну, мы будем работать в марафоне и с родителями, да, то есть будут там практики с родителями, будут сильные мантры, которые дают возможность защиту сделать и там прокачать все, даже там раковые клетки расщепляют, да, то есть очень много я инструментов буду давать, те, которые нам в принципе все, кто хочет, доступ к ним получат, да. То есть ведическая культура, она нам не чужда, она не является религией, я это тоже часто повторяю, да, то есть она была до того, как возникли все религии. Она была 10 миллионов лет назад и 10 тысяч лет назад, то есть всего там 2000 лет назад начались возникать религии, и это уже проявление вот этого железного века, да, века деградации, века, когда все разрушается, да. То есть религии начали появляться. До этого на всей планете был, была ведическая культура, в том числе и на Руси была ведическая культура. Сейчас она сохранилась только в Индии, да? вот как, бы, как основное что-то, какое-то движение. Да? Но тем не менее сейчас очень много э, людей ездит по всему миру. Сейчас в Испании есть ашрамы ведические, да? в Америке есть ашрамы ведические. Я просто знаю, да? но я думаю, что в любой стране есть, также в России и можно тоже э, прикоснуться к вот этой мудрости, и, от, из которой я, в принципе, питаюсь. Да, ведические писания, э, ведические фильмы, которые я часто рекомендую. Так, хорошо, мои дорогие. Если еще какие-то э, вопросы, если нету, пишите мне в личку, в директ, пишите. Да, то есть не стесняйтесь, пишите мне. Я обязательно всем отвечу, если какие-то вопросы у вас есть. То есть это очень важно, очень нужно сделать. У меня в прошлом году несколько девушек мне написали уже после марафона. «Лена, когда будет марафон по роду?» Уже прошел, в сентябре. Каждый год в разные даты сентября, но всегда он в сентябре. Говорит, «Ай, как жалко, я пропустила». «Ну не волнуйтесь, в следующем году снова будет». Вот наступило то волшебное время, когда снова в этом году будет марафон по роду, который очень-очень важный важно-важно обязательно в нем участвовать. То есть жизнь очень хорошо меняется к лучшему. И ну, нам всем хочется, чтобы было хорошо в жизни. Тем более, какие времена мы живем. Да? То есть сейчас, что такое коронавирус? Да? Это тоже проявление кармы планеты, всей планеты, кармы человечества. То есть мы тут уже накосячили по полной программе такой степени, что пора вводить вот такие вот жесткие чистки, чтобы те, кто не, не хочет осознавать, что в жизни мы ответственны за наши поступки, те будут уходить в первую очередь. Да? То есть это старшее поколение. Здесь мы понимаем, что сейчас уже очень много и не старшего поколения, уже младше меня. Я знаю, люди ушли из жизни, да, просто, видимо, в какой-то момент приняли решение, что они не будут меняться. Вот они будут такими, какие они привыкли, и ничего больше. Такая вот ситуация. Так, хорошо, мои дорогие, все, я тогда вас обнимаю и э, увидимся тогда в следующий четверг. Да, в следующий четверг я уже не буду опаздывать, обещаю вам, и будет какая-нибудь тема уже по нашим женским вопросам, да, то есть я уже не буду повторять. Скорее всего, до следующего четверга места закончатся на марафон, потому что они уже, э, вот сегодня я приготовила сториз, что осталось 9 мест, и я его еще не успела опубликовать, из-за того, что у меня были дела, да, и придется переснять сторис, который э, скажет уже правильную цифру, потому что еще добавились люди, уже меньше 9 мест остается, так что, э, ну, за, я думаю, что за эту неделю уже в сторисах, смотрите внимательно в сторисах, да, будет э, сообщение, когда места закончились, да, так что, так что вот так. Хорошо, мои, мои дорогие, обнимаю вас, берегите себя, Думайте о себе, в первую очередь о том, чтобы в вашей жизни начинались добрые чудеса. Чудите сами, да? делайте практики, которые принесут такие результаты. Делайте, участвуйте обязательно в марафоне, в, таком, да, в марафоне по роду. Да? И Еще одно место на сентябрь осталось наставничество. Да? Кто знает, что такое наставничество? Одно место осталось. У нас пока 9 сентября, из трех мест два уже заняты. Да? С двумя девушками мы уже начали работать. Так, хорошо, мои дорогие. Все, я с вами прощаюсь, обнимаю. Пока-пока. И увидимся в следующих видео. В следующих видео. Пока-пока.